Такое и, и, и ОТ. На самом деле, мы правильно говорить индустриал, то есть индустриальный интернет-вещей. Есть такое сокращение, по сути, обывательское. Интернет для людей понятно, да, то есть, чтобы было понятно, вот мы стали общаться, смартфоны и прочее появился интернет для персональных гаджетов, то есть когда у нас устройство начали какие-то функции выполнять через интернет. Опять-таки, если там технологии осматривать, интернет для домашних устройств. Ну, у многих есть там умный дом, там шторы закрываются, и холодильники заказывают себе продукты, да. Это вот бытовой интернет. Интернет для машин, это вот индустриальный интернет of Things, это когда у нас, ну, я так думаю, что это у нас машины начинает обмениваться информацией без участия людей. То есть есть платформа, она сейчас принадлежит Ростелекому, через который нас, насосы начинают общаться с нашими поставщиками запчастей, например, да, то есть какие-то индустриальные решения, да. Но это, как я вижу, никто про это не говорит, он так и как провидец или как-то говорят, пророк. На самом деле это закончится с интернетом для роботов, когда у нас дроны, да, начнут доставлять запчасти к этим насосам прямо от станка с ЧПУ, да. Вот для меня это будет апофеоз технологии интернет-вещей. Да? По сути, вы, наверное, спрашиваете, можно ли там данные о состоянии оборудования, прогноз состояния использовать для там, планирования работы. Продуктивная аналитика. У некоторых платформ, будем так говорить, есть сейчас планы именно интеграции вот тех самых машин бизнес-процесс их обслуживания. Не просто там предъективная аналитика, а именно в взаимоотношения с производителем оборудования,